Валера, не хочешь зайти на чашечку чая? Давай в другой раз. Ну смотри сам, в другой раз чашечка, может быть, не бритая.